Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я хочу показать еще один способ, как можно сделать шкаф-купе отлично от того, который показывает один из авторов на YouTube. Вот его ролик. Здесь человек опять рассказывает про то, как можно смоделировать этот шкаф при помощи сварных конструкций и не использовать сборку. То есть человек вообще против сборок, против очевидных плюсов этих инструментов и всегда использует только сварные конструкции. После того, как он делает модель, он начинает вбивать туда материалы, выбирать предварительно тела из этих многотельных деталей, а когда он подготавливает чертеж, он вместо того, чтобы просто перетаскивать отдельно файлы деталей на чертеж, он выбирает из своей сварной конструкции отдельные тела. И их образмеривает, и к ним вручную пишет какие-то поясняющие записи. Наверное, для одного урока целый шкаф будет многовато, поэтому сегодня сделаем только корпус и попробуем сделать его параметрическим. То есть, чтобы он менял свои внутренние параметры при изменении габаритов. Первую деталь я уже создал, осталось ее только сохранить. Пусть у нас будет там LDSP-эйкер. А неважно какой, мы можем всегда материал детали поменять. А можем сделать шкаф там, например, с некоторыми деталями из другого LDSP. Нам, нас здесь ничто не ограничивает. храняю себе деталь, ну пусть она называется Ш1. И создаю сборку. Вставляю нашу деталь. Пусть это будет, я не знаю, нижняя э, деталь шкаф, То есть пусть это будет вот эта вот деталь. Что, собственно говоря, нижняя и верхняя они будут равны. И сразу сохраняю сборку. Пусть это будет 0.1 Так, теперь я хочу сюда добавить еще детали. Я могу сделать это из меню файл создать, а могу сделать копированием из спадки. Это у нас, допустим, будет боковинка. Создаем еще деталь. Это будет 3. Это будет цоколь. Пока размеры деталей я не меняю. Это, собственно говоря, и не важно. Сейчас попробуем найти, как этот шкаф выглядит внутри. Но он выглядит вот так. То есть мы добавили только три детали. Здесь нет цоколя. Я добавлю цоколь. И здесь, значит, есть полка, две перегородки и четыре таких маленьких полки. Ну, хорошо. Здесь давайте поставим, ну, например, 50 миллиметров от края. И сопряжем боковинку и цоколь. Пусть у нас цоколь будет высотой 60 миллиметров. Здесь поставим на 2 миллиметра, заглубим. Так, Дальше добавляем Ш4. Это у нас будет горизонтальная перегородка. Добавляем Ш5. Это у нас будет вертикальная перегородка. Можем ее сразу и сопрячь. И добавляем еще одну деталь. Это у нас будет Ш6. Это будет полка. Ну вот, собственно говоря, все детали мы добавили. Боковинку я могу сделать либо другой деталью, либо сделать конфигурацией, что, наверное, предпочтительнее. Включу базовую плоскость. И также плоскость спереди. Я не помню, какие там были параметры у этого шкафа, я не хочу искать видео, но давайте примерно здесь поставим 1200 минус 32 и высоту, пусть он будет, ну, например, 2400 или 2200. 2200. Так, здесь сразу поставлю, что цоколь у нас равен вот этой вот нижней детали, первой, которую мы переместили сюда. Так, Ш6. Это у нас будет полка. И вот еще одна перегородка. Она у нас тоже пусть равна вот этой детали. Так, эту деталь мы, наверное, скопируем и при необходимости добавим конфигурацию она у нас будет между боковинками и также по базовым плоскостям сопряжем с базовыми плоскостями сборки она у нас чуть меньше то есть боковинки у нас на 2 миллиметра выступают на предполагаемую толщину кромки здесь также так нужно перестроить Угу. высотой давайте сделаем а высоту мы будем регулировать по вот этой вот перегородке давайте сделаем здесь 2 метра не 200, а 2000 так, и здесь поставим полки у нас будут несъемные пусть они будут на эксцентриках базовую плоскость справа с базовой плоскостью справа сборки Спряжем. Пусть у нас это будет чуть утоплено, так как нам, нам нужно сюда поставить еще двери. Поэтому давайте утопим там на 110 миллиметров. А габарит шкафа будем задавать боковинками. Он будет, например, 450 мм. То есть верхняя деталь у нас будет равняться боковинка глубина боковинки минус 2 миллиметра пусть сзади все будет в одну плоскость здесь смотрим 280 миллиметров но нам нужно еще сделать а, заднюю стенку заднюю стенку в принципе можно сделать либо в накладку либо поставить в четверть ну давайте сделаем ее в накладку и поставим здесь плюс 280 Так, теперь нам нужно вот эту перегородку, чтобы она у нас была равна вот этой полке. И я не знаю, сколько должна быть ширина вот этих вот полок. Ну, пусть она будет там 350 миллиметров, может быть, этого хватит. И также можем сопрячь уже по, например, задней стенке, чтобы у нас все было в один уровень. И здесь поставить равенство с перегородкой. Так, отлично. Пока у нас это еще все хозяйство не закреплено. Закрепим также по задней стенке. И можем добавить еще сюда одну перегородку, чтобы она стояла точно посередине между вот этими двумя гранями. Здесь 802 мм. Сделать это можно двумя способами. Один из них при помощи сопряжения, либо симметрии, либо ширина. Другой способ при помощи линейного массива. Я выберу способ при помощи сопряжения, просто скопирую эту деталь, сопрягу ее с уже имеющейся деталью, то есть с исходной. Также по базовым плоскостям. В принципе, можно сопрягать по граням, но я сделаю по базовой плоскости. Можно скрыть эти плоскости, они нам больше не нужны. И теперь сопрягаем при помощи сопряжения ширина. Выбираем две грани нашей детали и выбираем две граничные грани других деталей. И здесь давайте посмотрим 393 и 393, то есть все а, точно так, как нужно. Два размера у нас равны. И теперь этот размер 393 миллиметра мы можем регулировать размером ширины полки. Смотрим, здесь получается 368 и здесь 368. Так, перегородочку надо, наверное, чуть-чуть опустить. 92 миллиметра. Ну, пусть там будет, например, 400 миллиметров. Вот так. И давайте добавим массив вот к этой вот полке. Здесь поставим сопряжение, расстояние, например, на 300 миллиметров. Пока. Линейный массив. Выбираем кромку. Четыре экземпляра. Щелкаем okay. да, Здесь у нас везде разные расстояния. Здесь у нас 334 миллиметра, а здесь у нас 300 миллиметров. Нам нужно сделать э, везде одинаковые. То есть у нас э, раз, два, три, четыре, пять проемов и 4 полки. То есть вот это вот расстояние между вот этих вот двух граней, 300 миллиметров она сейчас, она у нас должна быть равно высота боковины минус 64 и разделить на 5. Высота боковины у нас сейчас 1692. То есть 1692 минус 64 и разделить это все на 5. 325 и 6 получилось. Посмотрим здесь. 325 и 6 плюс 16. 325 и 6. И здесь. 325 и 6. В принципе, можем также завязать а, на уравнение. То есть формулу мы уже сказали, осталось ее только записать уравнение вот этот размер у нас должен быть равен вот этот минус количество э, экземпляров массива минус 4 умножить на 16 и необходимо разделить это все на количество экземпляров массива плюс 1 и делить на плюс 1. Добавим еще одну скобочку. еще одну скобочку вот сюда. Так, И теперь нам осталось а, завязать вот это вот расстояние на шаг линейного массива. Ну вот, вроде все. не все. Вот здесь необходимо добавить плюс 16 миллиметров, плюс 16. Вот теперь, наверное, все. А здесь необходимо добавить минус 16. Так, проверяем. 325,6 и 325,6 теперь попробуем изменить количество полок вместо 4 поставим 3 411 411, 411 и 411 ну вот у нас получился э, параметрический линейный массив который изменяется при изменении количества экземпляров массива и при изменении длины рядом стоящей перегородки. Можно менять любой параметр, и Solitrux автоматически пересчитает шаг между полками. Очень удобно, мы не использовали здесь никаких лишних построений, никакой справочной геометрии и никаких эскизов. То есть модель у нас становится менее тяжеловесной, чем если бы мы использовали эскизы. Дальше давайте добавим еще одну деталь цоколя. Я хочу сделать ее зеркальным отражением от плоскости спереди. И вырез на цоколе ну, на боковинке с задней стороны. Поставим угол Например, 45 градусов. Здесь поставим высоту 60 в 30 градусов и насквозь вырежем. Так как мы э, просто перенесли вот эту вот боковину, то нам необходимо добавить сюда еще одну конфигурацию. То есть это будет конфигурация 2. И здесь мы просто этот элемент погасим. После чего возвращаемся в сборке корпуса. Выбираем конфигурацию, и как видите, здесь уже этого выреза нет. Его нужно нарисовать второй раз, уже как бы на другой детали. Также рисуем треугольник. И ставим размер в 30 градусов, а здесь ставим высоту в 60 миллиметров. Также при помощи элемента вытянутый вырез насквозь вырезаем нашу боковинку. Осталось добавить еще, наверное, заднюю стенку. Задняя стенка пусть у нас будет в накладку. И, наверное, нужно добавить какое-то ребро жесткости. Сначала добавим ребро. Это пусть у нас будет седьмая деталь. Выбираем плоскость справа и здесь выбираем плоскость справа. Поставим ее к перегородке и добавляем еще 60 миллиметров к высоте. Снимаем атрибут только чтения для этого размера и плюс 60. Размер 4 у нас пусть будет равен размеру перегородки. Так, перегородку мы поставили, осталось добавить заднюю стенку. 8, пусть это будет. Задняя стенка у нас будет в накладку из 4-х миллиметрового материала. Конечно, это, наверное, не ДСП это обычный оргалит. Плоскость спереди сопрягаем с плоскостью справа. Здесь нижнюю. Нижний торец, нижнюю границу сопрягаем с первой деталью. Размер 340 у нас опять только для чтения. Здесь я поставлю размер, который будет равен ширине первой детали и плюс 16 миллиметров. С другой стороны, если э, подумать, как этот шкаф доберется до клиента, то, скорее всего, не очень будет удобно транспортировать э, такую огромную деталь, поэтому я, наверное, заднюю стенку разобью на… ну, в идеале, конечно, на три сегмента, но можно, в принципе, и на два, один широкий, другой чуть поуже. Ну, давайте разобьем ее на три э, сегмента, для этого удалим сопряжение по базовой плоскости и здесь удалим это уравнение. Поставим, например, 350 миллиметров, Сохраним результат. Так, Теперь нам необходимо вот здесь, используя дополнительное сопряжение симметричность, поставить а -а, торец этой задней стенки на расстоянии 8 мм от края вертикальной перегородки. И здесь сделать то же самое. То есть добавить 74 мм. Ну и давайте вычтем там 8 мм. То есть что задняя стенка будет по середине боковинки. Хотя можно и сделать так, чтобы она была в габарит. И добавим 1324 миллиметра. Так, одна э, задняя стенка у нас есть. Дальше ей нет смысла добавлять. У нас вот эта вот перегородка стоит. Скопирую еще два раза. Пусть это будет Ш9. Можно привязать по базовым плоскостям, а можно привязать по торцам деталей. Теперь смотрим здесь. Нам нужно вычесть минус 32 два минус 8. Так, смотрим расстояние 392. Здесь 424. Да, еще необходимо сделать еще один файл детали. Пусть это будет 6.10. В принципе, можно сделать и конфигурацию одной детали, но для большей степени автоматизации необходимо завязать эти задние стенки на уравнение. Ну вот, шкаф у нас готов. Он сделан сборкой. Здесь пока что нет присадки. Наполнение шкафа у нас заглублено для того, чтобы сюда поставить две двери. Они также должны быть сделаны сборкой. Они не должны быть сделаны деталями. Конструкция нашего шкафа оптимизирована под транспортировку. То есть у нас самая широкая деталь – это боковинка, она шириной 400 50 миллиметров и примерно равная ей задняя стенка то есть если бы мы сделали заднюю стенку такую вот большую то ее бы было очень трудно а, транспортировать то есть весь шкаф можно было уложить в габарит 450 миллиметров а одна задняя стенка бы у нас была шириной 1200 миллиметров для э, более высокой степени автоматизации, как я уже сказал, необходимо э, завязать вот эти задние стенки на соответствующие размеры. Но ну, Давайте завяжем вот эту заднюю стенку. Она у нас будет равняться чему? Вот этот размер, это ширина полки, плюс 16, это ширина боковины, и плюс 8, это половина э, ширины перегородки. Теперь давайте сделаем вот этот размер, как мы его найдем. Здесь, наверное, уже не обойтись без справочного для простоты, чтобы меньше было переменных в уравнении. Измерить выбираем плюс также 16 и плюс 8. Так, смотрим. 392 Вроде получается И теперь последний Размер Это 384 Как мы его получим Он у нас может быть получен Если мы вот к этому размеру Прибавим 32 Это две боковинки по 16 И вычтем оттуда Сначала размер Одной задней стенки И вычтем размер Другой задней стенки Ну вот, 384 у нас получилось. После того, как мы определились с конструктивом нашего корпуса, необходимо добавить присадку. Открою полку и добавлю сюда присадку из библиотеки проектирования. Выберу подсвечиваемые. Кромки. И вот у меня появился эксцентрик. Отзеркали его. И отзеркали его еще раз. Так, эксцентрики на полке мы поставили. Теперь необходимо э -э поставить, допустим, вот на эту полку то тот же самый эксцентрик. также его отзеркалить. Чтобы у нас боковинки были чистые, давайте присадим на первую деталь, ту, которую мы переместили, это нижняя деталь, и верхнюю деталь, это ее же, на эксцентрике с штоком 34 мм. Также переношу из библиотеки проектирование. Выбираю подсвечиваемые элементы. Так, щелкаю ОК. И также при помощи зеркала отзеркаливаю этот элемент. Сюда же можем добавить отверстие под шкант. 100 28 допустим здесь поставим горизонтальность и диаметр 8 миллиметров и также этот шкант мы отзеркалим таким образом так смотрим Здесь с эксцентрики а, получились хорошо, а здесь они у нас а, наружу. Ну, в принципе, а, можем так оставить, а можем перенести, а здесь а, сделать конфигурацию и оставить их так внутри. Здесь давайте их перенесем. То есть зайдем в редактирование этого эксцентрика и здесь поменяем плоскость. После чего поменяем сторону выреза. Так, все, ничего не сломалось. И добавим здесь вторую конфигурацию. Нам все равно ее придется добавить, потому что к первой конфигурации у нас будет крепиться цокль. Поэтому здесь по-любому появится отверстие. Это мы все погасим. И добавим еще раз из библиотеки этот элемент. Выбираем одну кромку, вторую, торец и третью кромку. Добавим сюда также шкант. 8. Здесь поставим 128. И на 40 миллиметров. После чего опять же отзеркалим эти два элемента. И здесь поменяем на цифру 2. Так, в цоколе сделаем отверстие под конфирмат. 8, здесь 5 на 40. И размножим его вдоль длины детали. Ну, например, пусть это будет 320 мм. Да, даже можно еще побольше. 384. И отзеркалим его относительно плоскости справа. сделаем здесь два отверстия они у нас будут равны и диаметром 7 миллиметров до да, зеркальный компонент у нас не совсем правильно поставил деталь поэтому необходимо отредактировать зеркальный компонент щелкнуть ОК и после чего размножить вдоль кромки на 384 миллиметра три отверстия. Вот это вот отверстие у нас здесь немного не в том месте, но сейчас мы отредактируем эту деталь в контексте сборки. последнее, что нам осталось э, закрепить, это, точнее не закрепить, а сделать э, присадку, это вот эта вот боковинка. Ну, здесь два варианта, я считаю, что можно сделать либо конфирматом, либо также эксцентриком э, с длинным штоком, кому как удобнее. В принципе, можем поставить эксцентрик, шкаф будет жестче. А добавить еще вот сюда, вот, да, еще вот в эту деталь добавить, то есть две детали осталось. Давайте здесь сделаем также с эксцентриком. Так, все у нас хорошо. И отзеркалим его также два раза. У нас, скорее всего, будет две конфигурации, потому что к одной... Из конфигурации необходимо добавить отверстие под эксцентрики полок. И вот эта последняя деталь, ее также можно собрать на эксцентрике. Добавить их на заднюю сторону. Так, и отзеркалить так они у нас сказали здесь но здесь опять же два варианта либо пересобрать эту деталь у нее здесь всего несколько сопряжений или просто э поменять плоскость эскиза отверстия под эксцентрик И сделать в обратную сторону вытянутый вырез. Так, ну, наверное, можно еще добавить сюда да, конфирмат, и чтобы он закрывался вот этой вот боковинкой. Ничего не видно но практически все осталось только расставить фурнитуру и можно приступать к отрисовке сборки дверей на этом все всем спасибо за просмотр, если вам понравился мой способ проектирования на проектирование сборки использования иных средств автоматизации таких как уравнение ставьте лайки, подписывайтесь на канал в, в следующем видео продолжим проектирование этого шкафа и добавим двери отрисуем профиль, отрисуем зеркало и создадим чертежи в нашем случае это гораздо проще каждый, чертеж, каждый деталь будет иметь свой чертеж, свой материал, свои размеры. И эти размеры всегда можно и материалы отследить, поменять. Короче, подписывайтесь. Мне это очень приятно видеть. Ваши подписки и комментарии. Всем спасибо. До новых встреч.